Здравствуйте. Олег Ефремов говорил, что покатился бы по наклонной, если бы не стал актером. И став им он гипнотизировал публику, не допуская ни грамма фальши. Как режиссер он реформировал театр, придав этому виду искусство неведомой глубины психологизм. Ефремов мог быть добрым и чутким, жестким и крайне категоричным, неприемлющим чужого мнения, даже семье отводилась второстепенная роль. Но каждый, кто сталкивался с Олегом Николаевичем в жизни или профессии, Отзывается о нем с благоговением и восхищением. Олег Ефремов родился в октябре 1927 года в русской семье. Но версия о еврейской национальности муссировалась постоянно. Родители Анны Дмитриевны и Николай Иванович жили скромно, потому детство легендарного актера, режиссера, педагога и основателя театра «Современник» прошло в большой московской коммуналке на Арбате. Олег частенько бывал у булгаковых домов на Щекинском переулке, впитывал интеллигентную творческую атмосферу как губка, даже не подозревая, с каким великим человеком ему повезло общаться. Маленький Ефремов тогда еще ни одной булгаковской книжки не успел прочесть. Но потом, конечно, наверстал упущенное, поставив ни одно произведение писателя в театре. Сразу после войны Олег пошел сдавать экзамены в школу-студию МХАТ, желающих поступить на актерский факультет было неимоверное количество. Но 18-летний юноша, не красавец, умудрился покорить приемную комиссию и пройти по конкурсу с первого раза. Ефремову повезло попасть на курс выдающегося театрального режиссера, лауреата четырех сталинских премий Михаила Кедрова и не менее знаменитого актера и режиссера, лауреата двух сталинских премий Василия Топоркова. Со всей юношеской пылкостью первокурсник Ефремов влюбился в учение Станиславского, да так сильно, что вместе с друзьями поклялся ему в вечной верности. Для пущей серьезности будущие актера скрепили клятву собственной кровью, и Олег Николаевич был ей верен до конца своих дней. Молодой человек ушел в учебу с головой, мечтая о МХАТе. Амбициозный студент писал в дневнике, что станет главным режиссером знаменитого театра, но после окончания школы-студии его не взяли туда даже статистом. Это был полный провал. Но Ефремов не отчаялся и поступил на службу в Центральный детский театр. В Центральном детском театре молодому актеру сразу дали главную роль. Он вышел на сцену в образе Володи Чернышова в постановке ее друзья Виктора Розова и полюбился зрителем с первого спектакля. Ефремов играл так искренне, что никто не видел в нем актера, а только живого настоящего школьника, при том, что рост у Олега был отнюдь не детским 180 сантиметров. Вскоре Центральный детский театр стал одним из самых популярных театров Москвы. Ефремов сыграл на его сцене больше 20 ролей. Актеру одинаково блестяще удавалось перевоплощаться в самозванцев в Борисе Годунове и Иванушку Дурачка в коньке-горбунке. А в 1955 году Олег Ефремов сам поставил музыкальную комедию Михаила Львовского и Вадима Коростылева «Димка-невидимка». Режиссерский дебют удался знаменитому к тому времени актеру «Блестяще». Метод Станиславского, которому Ефремов в студенчестве клился в вечной верности, вскоре стал немоден в театральных кругах, но верный обещанию, актер нашел себе единомышленников среди учеников школы-студии МХАТ. Окончив училище, Ефремов остался в нем преподавателем, и студенты его очень любили. Из них он и собрал первую труппу будущего театра «Современник». «Современник» полностью оправдывал свое название. Театр поднимал самые актуальные проблемы. На его сцене играли пьесы современных авторов, среди которых были Александр Галич, Василий Аксенов и опальный Александр Солженицын. Это было честное живое общение со зрителем. В театре не было даже занавеса. Ефремов, будучи режиссером «Современника», оставался его актером, задавал тон и определял стиль театра, а остальные коллеги ему подражали. В 1970 году Олега пригласили художественным руководителем в МХАТ. Амбициозная мечта, зафиксированная в молодости на бумаге, стала реальностью. Поговаривали, что должность Ефремову досталась не без протекции Екатерины Фурцевой. Олег Ефремов дебютировал в кино в 1955 году, когда сыграл комсорга Алексея Узорова в мелодраме «Первый эшелон» Михаила Колотозова, снявшего через пару лет всемирно признанный киношедевр «Летят журавли», который получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». После удачного кинодебюта фильмы с Ефремовым стали выходить чуть ли не каждый год. Киногерои Ефремова были совершенно разноплановыми, но каждый раз зрителю казалось, что актер как будто играет самого себя. Идолохов в «Войне и мире», и доктор Айболит в Айболите 66, исследователь Максим Подберезовиков в фильме Берегись автомобиля. И, конечно, таксист Саша в трех тополях на плющихе получались у Олега Николаевича такими живыми, как будто он не играет, а живет перед камерой. Кстати, Ильдар Рязанов первоначально видел Ефремова в роли Юрия Деточкина, но на кинопробах выяснилось, что великий актер не может скрыть волевой характер. И играть главного героя пригласили на Кентия Смактуновского. Олег Ефремов был очень влюбчивым человеком. Друзья шутили, что перед его молчаливым взглядом не может устоять ни одна женщина. Первая любовь настигла будущего актера еще в школе. Ее звали Таня Ростовцева. Она была на два года младше Олега. Пытаясь привлечь внимание дамы сердца, влюбленный мальчишка кидал в ее окно детские соски, наполненные водой, пока однажды снаряд не попал в тетю девочки. На этом роман закончился, не успев начаться. Таня Ростовцева, когда выросла, вышла замуж за Юрия Никулина. В школе студии МХАТ Ефремов незамедлительно влюбился в первую красавицу театрального Ирину. Но девушка вышла замуж за другого. Отвергнутый влюбленный, не особенно переживая, отдал сердце однокурснице Лилии Толмачевой, на которой вскоре женился. Брак просуществовал полгода. Актер влюбился в Маргариту Куприянову, которая играла Димку в его дебютном спектакле «Димка-невидимка», к тому же злоупотреблял алкоголем. Законная жена не выдержала и ушла. Олег потом жалел об этом. Вскоре после развода артист обнаружил у себя симпатию к еще одной коллеге. Антонина Елисеева была примой Центрального детского театра, в котором в тот момент служил Ефремов, к тому же старше актера на 10 лет, да еще и замужем за исполнителем роли принца в знаменитом советском фильме «Золушка». Но сердцу не прикажешь. В 1955 году Галина Волчик познакомила Олега Ефремова с 19-летней внучкой полярного летчика Ириной Мазурук. Официально регистрировать отношения пара не стало, но свадьбу сыграли. Вскоре Ирина родила дочь Анастасию. Правда, это не помешало артисту продолжать влюбляться во всех по очереди актрис собственного театра. Во время первых же съемок в кино у Ефремова вспыхнул страстный роман с партнершей Ниной Дорошиной. В конце концов, Ирина не выдержала и тоже стала принимать ухаживания посторонних кавалеров, с некоторыми из них Олег Николаевич даже познакомился лично. Когда супруг окончательно ушел из семьи, Ирина попыталась покончить с собой. К счастью, женщину спасли. С Ниной Дорошиной Олег Ефремов расставался не раз, но потом отношения опять возобновлялись. После одного из таких расставаний Дорошина вышла замуж за Олега Даля. Ефремов пришел к ним на свадьбу и объявил, что невеста любит его больше, чем жениха. Даль развелся с Дорошиной через пару месяцев. В числе любимых женщин Ефремова значились Ирина Мирошниченко и Анастасия Вертинская. Последнюю актер впервые увидел в Ташкенте на гастролях, и был так поражен красотой Вечной осоль, что залез к избраннице в номер по балконам. Последняя официальной спутницей Ефремова в личной жизни в 1962 году стала Алла Покровская, дочь знаменитого театрального деятеля Бориса Покровского. Она родила сына Михаила и терпела измены своего знаменитого мужа дольше всех, целых 12 лет. Михаил Ефремов долго не мог выйти из тени своего знаменитого отца но теперь он популярный, узнаваемый актер. Его сын Никита, внук коллега Ефремова, также пошел по тернистому пути служения мельпомения. По словам сценариста и поэтессы Людмилы Петрушевской, в театре все знали, что Олег Николаевич смертельно болен, при том, что сам худруг никогда не жаловался. На рабочем месте, дома и в поездах Ефремов возил аппарат, поддерживающий дыхание. Дочь рассказывала, что ни один курс лечения отец не доводил до конца, бросал, как только чувствовал облегчение. И в больнице он не давал спуску окружающим, постоянно работал. За год до смерти для канала АТВ «Артист» читал чеховскую повесть «Моя жизнь». Олега Николаевича не стало в мае 2000 года. Причина смерти — рак легких. Основатель современника похоронен на Новодевичьем кладбище. Могила расположена в так называемом Хатовском некрополе, рядом с Антоном Чеховым, чье имя носил возглавляемый им театр, и с Константином Станиславским, чьему искусству он поклонялся.